Вот в зеленом Про Отношения с мамой можно спросить. Видимо, я что-то важное очень не могу понять, потому что много лет же, что... Вот много, нет, продолжается одно и то же. Вот если много лет продолжается одно и то же. Значит, нужно просто подальше держаться от мамы. Иногда судьба бывает настолько тяжелой, что человек или умрет, или отодвинется. А? Она сама не хочет подальше отодвигаться. А это ваш выбор, вы можете, несмотря на ее, не хочет. Просто поменьше общаться с ней, держаться на дистанцию, желать ей счастья. Ну, то есть отодвигаться не означает плюнуть на нее и уйти там. Понимаете, отодвигаться означает, что вы просто не общаетесь, близкие отношения не строитесь с ней. Заботьтесь с ней, мамочка, я тебя люблю, там, спасибо за все там, и так далее. желаете счастья. Но отношения не выяснять. Она начинает, если выяснять, вы просто уходите и все. У вас тоже есть право выбора. Вы уже не маленький ребенок. плохо от того, что когда она мне рекомендует. Если я уйду, ей плохо. Потому Пускай ей будет плохо, ничего страшного. Надо ей ставить условия. Говорить, или ты успокаиваешься и перестаешь так сильно давить на всех, или я буду на дистанции держаться. Я потому что не выдерживаю давление. Спасибо. Вот смотрите, сейчас объясню. Вот бывают три состояния у человека, чувство собственного достоинства. Одно состояние агрессивное, когда человек сильное достоинство имеет, вот как мама у нее, она сильная, сильный человек, сильное достоинство, но агрессивное, то тогда в этом случае нужно ставить стенку, ну то есть отодвигаться от этого человека и также иметь сильное чувство собственного достоинства. Не унижаться и становиться тряпкой рядом с таким человеком агрессивным, а воспрять духом, стать покрепче и сделать отпор. Ну, то есть сказать, извини, мама, как бы у меня своя жизнь, если ты будешь на меня нажимать, я буду вот чуть от тебя подальше держаться и не буду делать, как ты хочешь. А если ты хочешь дружить, тогда успокойся, немножко ослабь свое давление. Она, естественно, не, не станет вас слушать. Тогда вы... Не станет, плакать А? Не станет, плакать Ну, пусть плакать, кстати, это, это тоже тип женского давления. Вот плакать, это как мужик, допустим, Ругается, женщина плачет, это одно и то же. Это способ давить, плакать. И надо это правильно понимать, что это тоже агрессия. Она таким образом вас продавливает просто слезами. Это агрессивное поведение, неосознанное женское агрессивное поведение. Если агрессию человек совершает, надо просто не обращать внимания, держаться на расстоянии, ставить условия. И тогда она трезвеет, понимает, что по-другому у нее не получится в жизни. На силу всегда нужно совершать силу. Теперь человек сил, человек имеет сильную позицию внутреннюю, но нейтральную. Он сильный человек, а ты слабый, допустим. Но он нейтрально себя ведет, он на тебя не наезжает. Тогда тоже стань сильным и, так, и устанавливай такие отношения, достаточно ну, спокойные, ненавязчиво, нейтрально с ним себя веди. Если человек имеет добрые отношения, тогда можно ближе с ним быть. Ну, то есть есть три типа людей, есть невежественные люди, от них всегда надо держаться дальше и сильнее быть, сильнее с такими людьми. Есть страстные люди, они нейтрально себя ведут, они деловые отношения строят, Ну не надо тоже с ним лезть в это в близкие отношения, там выяснять что-то. Просто выполнять свои обязанности перед ними, служите и как бы живите чуть-чуть на расстоянии. А если человек добрый, он хорошо относится, ну будьте ближе к нему. Можно еще? Просто вы поймите, если вы сами не устанавливаете правильную дистанцию с людьми, тогда вы будете страдать. Человеком нужно выстроить правильную дистанцию. Всегда агрессивный человек нуждается в коррекции. Агрессия всегда должна преодолеваться с помощью внутренней силы, дистанции достаточно вот смотрите допустим что пьяницы пьяница и дебашир никто вас не заставляет страдать вы не узник узник концлагеря вы можете вообще жить в соседней комнате и запираться от него или жить в другом месте и считать его своей женой допустим вас никто не заставляет страдать ваше мучение это всего лишь неправильное понимание вещей некоторые люди думают или я ухожу от него или я «Мучаюсь вместе с ним». Нет, живи отдельно, не мучайся. Ставь условия. Но если человек мучается, значит, он сам в невежестве находится. Он не понимает, как правильно себя вести с людьми, которые недостойны близких отношений. Ну, от мать сделать... Мать означает уважение. Уважение не означает унижение. Он говорит, мама, я тебя уважаю, но если ты будешь агрессивно себя вести, я буду защищаться. Вот, допустим, если у меня есть какой-то родственник старший, имеет он право надо мной издеваться? Нет. И он старший, я его уважаю как старший. Но если он начинает надо мной издеваться, я защищаюсь. Потому что он... Никто не имеет права издеваться над человеком. Ни старше, ни младший, ни равный, никто. Если человек начинает издеваться, он нарушает закон Бога. Я защищаюсь, но при этом его уважаю. Я говорю, дядя там или тетя там или еще кто-то. Я буду как бы вести себя строго сейчас, потому что ты нарушаешь законы, ты ведешься агрессивно. Хоть ты и старше, я тебя уважаю, но я не позволю тебя унижать. Ты не имеешь права этого делать, потому что человек должен жить в гармонии со всем миром. Никто не имеет права его унижать без надобности. Хоть старший, хоть кто не имеет значения. А если насилие совершается, надо насилие отвечать наказанием. Хоть кого наказывать, хоть старше, хоть младше наказывать. Имеет значение. Если человек нарушает закон, должен быть наказан. Иначе он еще дальше будет совершать. Наказан отдалением. В вашем случае так, да. Потому что еще до вас случай был, вообще побили человека. Мужчина вот на третьем ряду. Здравствуйте, а У меня такой вопрос. Вот спать ложусь, и перед сном горят а, ладошки. И... У вас жар сильный в теле. Вам надо есть больше сырой пищи, перед сном находиться в воде, хотя бы, если есть возможность, полчаса, допустим, лекцию включили, легли в ванну, теплую, не горячую, не холодную, температура тела, и полежали просто в воде, когда человек в воде лежит, у него охлаждается тело, и вам будет легче спать. Можно мазать, допустим, ладошки периодически мятным кремом, он охлаждает тело. Вот у меня ноги перегреваются, я всю жизнь, вот сколько себя помню, уже лет 20, наверное, смазываю каждое утро со себе стопы мятным кремом, мята охлаждает. Ну, а вот сейчас начал заниматься, там в этом плане? Ну, это как вы будете заниматься. Понимаете, это бокс, это, это же бокс, это же ну, серьезное движение, это хорошо, если по башке много будут давать, на пользу не пойдет. Ну, то есть, как, смотря какой бокс. Смотрите, то есть если вы. Но если вы понимаете, что могут по башке дать и уворачиваетесь, как бы там, можете тренировать себе удары, как бы, но если вам сотрясение делают, там нокаут, нокдаун, там, то это уже поргит здоровью, разрушает вас как, как человека, понимаете? То есть все зависит от того, как вы будете боксом заниматься. Есть же анекдот такой про боксера. Как бы, человек первое место занял по боксу. Его спрашивают, если вы, говорит, в подъезд заходите в свой, и там трое стоят, и что будете делать? Он говорит, говорит первое говорит правой рукой, второго левой. Вот, вот буду так, говорят, действовать. А журналист спрашивает, а третьего? Он такой, третьего? Третьего у меня день рождения. <реклама> Значит, мозги уже отбили. Вот это вам как бы предостережение, чтобы третьего день рождения не было. Девушка сзади. А так, конечно, хорошо. Для мужчины бокс супер. Защищать себя, друзей защищать, быть сильным, крепким, как бы не бояться опасности. Классно для мужчины, Но всегда с головой. Внимательно следить, чтобы удары не пропускать. И не позв... Есть люди агрессивные в целом, такие склонные убивать, портить жизнь. Ну, боксом люди занимаются не для того, чтобы развиваться, а для того, чтобы просто портить людям жизнь. Такие убийцы, знаете. Если вы видите такой человек, он говорит, давай спаринг спарринг встанем. Вы же его убивать не хотите, да? Вы не хотите портить ему мозги, так? Вы его не будете так бить, травмировать вы его не будете. А он просто соткан из такого желания, ему хочется. С таким человеком спаринг спарринг вставать не надо. Скажите, извини, я не буду, потому что ты вот такой. Ты калечишь людей а я тебя калечить не хочу. Поэтому у нас неравные условия поединка. Будьте внимательны. Если такому человеку попались, то вы проиграли, значит, потому что неравные условия. То есть вы и просто с ним сражаетесь, вы по-дружески, а он просто вас убивает. И он не осознает это, он думает нормально, не связываясь с такими людьми. Спасибо вам Слышала ответы свои я думаю, что у все Так да, у всех. А, Человек после 30 уже все, у него уже признаки старости наступают, сто процентов. Ну, как всегда, а? да, вооружен, да, вот бегать, вопрос, а может... Не только бегать, ходить. С палками можно ходить, запросто. Выбирайте свой способ. Если вам не бегать, не ходить не нравится, значит в шейпинг идите там долго, просто занимайтесь. Если вы там будете упражнения непрерывно делать, разные упражнения в течение полутора часа, не напрягаясь, спокойно, то это тоже будет очищение организма. Просто если человек шейпингом занимается, вот там, допустим, он занимается там разными, вес тоже там тягает, и если он это делает с перерывами, то у него очищения не будет. Очищение будет, когда человек делает плавно, монотонно, что ли, и непрерывно, достаточно долго. Неважно, ходит он, бегает, или с палками, или без палков, или плывет. Но надо долго это делать. Когда он долго делает и монотонно, тогда идет воздействие на психику, на глубокую часть организма. А если человек интенсивно, быстро делает, то он воздействует на внешнюю часть организма, на мышцы, там, на тонус, на сосуды, но чтобы... Психическое тело очистить нужно долгое, длительное, непрерывное, монотонное, спокойно, с ровным дыханием движения. И самое удобное — это просто бег легкий, вот это делать. Даже с палками, когда ты идешь, ты уже быстрее задыхаешься. Но можно и с палками идти, кстати, не быстро. С палками часто ходят очень пожилые люди, которые не могут просто в принципе бегать, потому что уже нет сил. И тогда для, с палками ходить для них очень классная вещь. Очень удобно, поддерживает здоровье. У вас напряжение внутреннее, оно подавляет волю. Спать хочется, потому что у вас глубокий сон пострадал из-за этого напряжения. Когда у человека внутреннее напряжение копится, страдает глубокий сон, я вам говорил, нарушается сон, головные боли, суставы, позвоночник, кишечник, вылетает все это. И это, и, и это означает, что нужно длительное движение. Мне сейчас спросили, муж начал бегать, суставы сильно заболели. Вот слово «сильно» означает что он издевается над своим организмом. Вот если человек начал, допустим, бегать, а ему бегать не надо, ему надо только ходить, значит, надо ходить. А если он бежит, допустим, ему хорошо, и потом после бега суставы заболели, эти она не лечится, это нормально. Я говорю, что у меня пролечились и тазобедренные суставы, и колени, все пролечилось, сейчас ничего не болит. Движение, не напряжение, а легкое, плавное, спокойное движение. И вы через полгода как огурчик будете. Вот начнете так делать, постепенно нагрузку наращиваете. И если вы бежите, допустим, больше 40 минут, у вас начинается расслабление психики. Вам становится легче жить и так далее. Спасибо. А вам спасибо, что услышали меня, потому что многие люди думают, что я говорю не для них, это для кого-то другого. И это хорошо, что вы поняли, что это для вас касается вас лично. Ну вот на первом ряду, девушка. Хотела бы заточить сейчас вот ваши лимиты. Ваши деньги мне сейчас вот, пакет ну, с лечением, то есть кар карамп... Значит, я вас протестировал уже? Да, кольца и браслет. Mm -hmm. вот. То есть в течение ну, всего года мы будем наблюдать, я то, считаю, даже везде аутоиммунный вот, телевидит. Вообще, если в течение года у меня наступит беременность, либо через год, то есть возможно ли это, ну, лечение и Да, отлично у нас даже еще лучшие люди вынашивают, чем без лечения. А какое вы приятный Ну где через полгода, вам надо подлечиться сейчас. Вам нужен обязательно пост, потому что вот это и движение, потому что вот это, ну, вот, это, вот это там нарушение, вот это все, это означает уже застой в организме. То есть нужен пост хотя бы до обеда на воде, и, и движение в это время, допустим, вы пробежались, и, в это, и полдня не кушаете, и у вас пошло там все рассасываться, восстанавливаться. И плюс а, вот эти наши методики, я сегодня о них расскажу, они просто балансируют организм, то есть они вот, ту энергию, которую вы выработали, они распределяют правильно. А сухое голодание как, как... Ой, не надо это сухое голодание, это не лечебное голодание. Спасибо. Сухое голодание для... Духовного прогресса предназначено тем людям, у которых сильное здоровье. Больным людям сухое голодание это искалечит. Ну, действительно, даже в таком состоянии улучшается. Хочется и молитвы читать, ну это надо только пробовать. Уже попробовали чуть, -чуть? Ну, и легче стало, ну, да? Не то, чтобы легче, но это что-то другое. Же, там, на травах сидеть там, с мёдом, в той же огня, либо на носок, там уже другой уровень, наверное на суках хорошо поститься на травах хорошо поститься если человек просто травы пьет, лекарственные постиции он успокаивает психику это хорошо для психически больных вот с травами ванны делать на травах травы все травы то есть смотрите есть цветки Да цветки они тонизируют есть трава это зелень вот, листья они расслабляют вот есть семена, они улучшают пищеварение, активность пищеварительной системы. Каждые компоненты растения по своему действию оказывают. Спасибо. Ладно, мои хорошие, все у нас заканчивается. Уже час я с вами общаюсь, этого достаточно. Я думаю, нужна лекция тоже, люди на лекцию пришли. Давайте я сегодня вам расскажу вообще о том, кроме, вот мы вчера говорили об аллопатической медицине, и говорили, что она хорошая, но она просто ну, уничтожает опасность. То есть она не лечит, уничтожает опасность. Допустим, опасность, высокая температура, сильное воспаление, хирургическая ситуация, вот. тяжелая инфекция, роды. Во всех этих случаях вот это вот аллопатическая медицина или таблетки там, больница, это все хорошо. То есть не надо думать, что это плохо. Вот допустим, если у человека тяжелая инфекция, больница, хорошо. Но чтобы полностью вылечить инфекцию, нужны уже там хвойные деревья, белый перец, там горчица. То есть продукты, которые ее действительно лечат, а не просто вот останавливают что-то. Но инфекции лечат также и официально медицина, они убивают Вирусы там, но не всегда. Вот, допустим, вирусы легче, лучше лечат хвоя и горчица, там белый перец, его тяжелее убить. А бактерии хорошо антибиотики лечат. Но антибиотики, кстати, это тоже это плесень, она делается из грибков, антибиотики. Это тоже, в общем-то, природа. Вот, теперь мы с вами поговорим о медицине, которая именно предназначено для лечения организма. Вот все, что связано с Богом, то, что Бог создал, а не человек, все это лечит человек, потому что воздействует на тонкое тело, на психическое. Тонкое тело может лечиться только воздействием природных средств, понимаете? То есть то, что имеет тонкую энергию, психическую энергию, то и лечит психику. Вот травы имеют тонкую энергию, они лечат психически на психику влияют. И влияние это бывает разное. Вот, например, если травное средство из цветков состоит, цветки, то это влияет на гормональные функции человека. Да, Гормональная система лечится вот, хорошо, цветки, цветками тогда лечится растение то цветками. Вот, если вы лечитесь травами, вот листьями, там листья, стебель травы. Вот такое средство травное, то обычно это средство действует противовоспалительно, успокаивает, снимает напряжение, расслабляет, убирает стресс, тонус напряженный, снижает давление. Ну то есть в целом успокоительно действуют в целом вот травы, травные средства, листья и стебель. Корни, они убирают воспаление, улучшают иммунитет могут убивать бактерии, вирусы, корни. Противовоспалительное сильное действие, улучшающий иммунитет, тонизирующее действие, активизирующее организм, корни так действуют. Семена улучшают пищеварение, тонизируют человека, активизируют, улучшают иммунитет. Видите, разные компоненты Травы или дерево действуют по-разному, причем деревья действуют всегда сильнее в несколько раз, чем травы. Компоненты деревьев более сильное воздействие, а касты поэтому более опасны. Специи тоже являются лечебным средством, но есть специи более опасные, менее опасные. Вот, например, все перцы красные, красного типа перца, они более опасны для здоровья. Ими лечиться лучше не надо. Они обладают агрессивным, сильным действием. Все сладкие специи, такие как кардамон, тмин, фенки, леонис, бадьян, вот эти специи все, они тонизируют человека, снимают депрессию, убирают депрессию. Антидепрессивное действие. их надо использовать, чтобы лечить депрессию по утрам. Можно добавлять в пищу утром сладкие специи и будет человек избавляться от депрессии. Все острые специи, такие как гвоздика, мускатный орех, черный перец, белый перец, имбирь. Все эти специи они увеличивают пищеварение, активизируют пищеварение, улучшают иммунитет и укрепляют в целом организм, делают его сильным таким крепким. Причем есть специи, из них повышающие давление артериальное и тонус, а есть понижающие. В целом, в основном специи все просто активизируют человека, но есть специи, которые повышают давление, и поэтому их нельзя использовать гипертоником. Это такие специи, как имбирь, корица, шамбала, куркума. Вот эти специи повышают артериальное давление у человека. А есть специи, которые понижают артериальное давление, и их не надо использовать гипотоникам. Это душистый перец, гвоздика, душистый перец, гвоздика, черная горчица. Эти специи понижают давление. И хорошо для гипертоников использовать, когда повышенное давление. В целом всем людям я не рекомендую использовать красный перец в пищу, особенно жгучий перец. Ну то есть болгарский перец еще куда не шло, но жгучий перец, острый красный, использовать в пищу не надо, он где-то нездоровый продукт. С подсолнечного масла лучше переходить на кукурузное или соевое. Потому что подсолнечное масло сильно возбуждает пищеварение и может гастрит от него развиться, если на нем постоянно готовить. Томаты нельзя превращать в пасту и есть томатную пасту нельзя. Это вредный для здоровья продукт, он ухудшает работу печени, поджелудочной железы. Особенно если вы едите томатную пасту на ночь, у вас точно будет больная поджелудочная железа. Помидоры лучше есть свежими. Или в конце добавлять, в конце приготовления, если вы в какое-то блюдо хотите добавить, в суп, допустим, то в самом конце, чтобы они не сильно переваривались. Они вкуснее получаются такие. Вареные помидоры это нездоровый продукт. Они вызывают, выделяют едкую жидкость такую, которая разъедает ну, как бы организм. Вареные помидоры нехорошо кушать. Жареную пищу можно есть, но не надо пережаривать. Жареную есть можно только в обед. Вечером, утром жареная есть нельзя. Это будет плохо влиять на печень. Печень не может справиться с жареным ни вечером, ни утром. Только в обед. Самая полезная пища на земле, если вид приготовления, это печеная пища. Печеная. Можно даже на топленом масле печь, туда сразу масло добавлять печеное или на пару приготовленное. Печь хорошо людям, у которых сниженное пищеварение, вот низкое пищеварение, хорошо выпекать все. А на пару готовить лучше всего тем, у кого жар в теле и повышенное пищеварение. Или, допустим, язвы какие-то там, воспалительные процессы. На пару тогда хорошо, это противовоспалительное действие. Жарить это нездоровый не, не способ готовить пищу но в принципе поджаривать можно это не проблема жарко увеличивает огонь пищеварения и в принципе ну, неплохо действует если в обед кушать это нормально да? все вот эти вот солености там это нормально можно кушать ничего плохого в этом нет в принципе, ну не надо переедать только. Осу... но ну, их тоже только в обед надо есть. Ни утром, ни вечером нельзя эти. Все вещи есть. Это такие вот основные рекомендации по питанию для всех. Это подарок, что ли? Вы уходите? У, вообще все с лекции уходите? А? Но если не успокоите, то приходите, я вам цветочек подарю. Но она не мешает, кстати, вообще не мешает. Пускай сидит. Она мне не мешает вообще. Я не слышал даже. Вот. Она что-то там бугнит себе под нос. Нормально. Если бы она орала, тогда другое дело.